Всем привет, с вами Александр, нахожусь в конце Московского проспекта, передо мной район Восточный, это новостройки, впереди окружная дорога, магазин метро, хочу показать вам дачи, дачи в черте города, садовое общество Чайка, это нужно повернуть направо, находится оно получается около окружной дороги, на востоке города. В принципе, место неплохое. Здесь ходят, до сюда ходят троллейбусы, автобусы. Но дороги в обществе, конечно, оставляют желать лучшего. И сколько я туда приезжаю, практически ничего не меняется. Иногда что-то равняют. И вот сейчас в такую дождливую погоду я решил вам показать. Многие собираются переезжать в Калининград и планируют покупать дом на даче или участок и строить там дом. И сейчас покажу, как это жить на даче. Я не хочу сказать, что это... Плохо или хорошо Просто покажу, как есть Если кому-то нравится Конечно, покупайте, живите Но перед тем, как покупать Нужно убедиться, что на этом месте не планируется Какое-то строительство Может быть, там собирается строить дорогу Или там будут строить какие-то жилые комплексы Нужно все хорошо узнать О, что-то подсыпали Были такие ямищи Небольшие, а много мелких ну, что-то подсыпали. Я думал, что будет хуже. Друг семьи. Собачка мирная. Очень много собак в Калининграде. Они прямо с ходят. Раньше такого не было. И здоровые собаки... Напишите в комментариях, боитесь ли вы собака, когда ходите по городу? Как вам такой домик? Я думаю, буду показывать трэш какой-то. Здесь такая ужасная дорога была. Ну, более-менее. Вот так вот люди живут прямо в городе. Тут до центра километров семь метро видно магазин цены не очень высокие можете посмотреть на Яндекс недвижимости на карту зайти и посмотреть наверняка будут предложения отсюда а также на авито тоже садовое общество чайка это еще санта чайка есть в конце Держинского. Если я ничего не путаю. Но вроде бы тоже там чайка. На улице Земнухова. А это чайка, которая в конце Московского. Да, подсыпали дорогу. Неужели это свершилось? Возможно, кто собирается переехать в Калининград, это видео будет для вас актуально. Вот тут не подсыпали. Валяется мусор. Объявления. Песок, навоз. Я никого не отговариваю покупать дом на даче или строить. Это решайте сами. Если вам нравится, покупайте. Я бы не стал покупать. Потому что рядышком строятся дома. Вот видите, большие. И как-то неспокойно. Построишь дом. Посадишь деревья. И вдруг кто-то решит, что на этом месте будут строить многоэтажные дома. Может, конечно, этого не будет с этим обществом. Здесь находится правление. Чайка. Вот такая дорога была. Все общество не подсыпали, подсыпали часть центральной дороги. Дальше идти смысла нет. Вы уже поняли, как выглядит садовое товарищество Чайка. Если вас это все устраивает и вы хотите здесь Жить, то это ваше решение. Не могу сказать ничего плохого. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там выкладываю фото из Калининграда практически каждый день. Также провожу голосование, какой ролик выйдет следующим. Подписывайтесь на канал, нажимайте красненькую кнопочку внизу. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока, с вами был Александр.